Снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. В данном видеоролике речь пойдет о совершенно новом электролизном теплогенераторе, который предназначен для систем бытового отопления, для отопления жилых помещений, офисов, а также небольших загородных домов. Также наш теплогенератор может быть использован в качестве теплогенерирующей системы для проточного либо циркуляционного нагрева воды. К примеру, теплогенератор может быть использован для нагрева уличных, либо уличных бассейнов, либо бассейнов, размещенных в помещении. Также теплогенератор может нагревать воду в купелях. Также он может быть использован в качестве теплогенерирующей системы для бытового горячего водоснабжения. Друзья, да, это электролизный теплогенератор, но хочу заострить особое внимание, что эта система не имеет ничего общего с процессом электролиза, в ходе которого вырабатывается гремучий газ, то есть смесь водорода и кислорода. Эта генерирующая система полностью лишена э, процесса выработки газов и его сжигания. А потребляемая э, электрическая энергия напрямую преобразуется только в тепловую энергию. В основе данного устройства используется двухконтурная электролизная система теплогенерации. Основной электролизный теплогенерирующий контур преобразует электрическую энергию в тепловую энергию, которая в свою очередь передается в систему горячего водоснабжения или в систему отопления. Процесс работы устройства и теплогенерации в целом происходит полностью в автоматическом режиме, который соответствует пользовательским настройкам. Теперь немного об основных технических характеристиках теплогенератора. Номинальная потребляемая мощность устройства при высоте потолков до 3 метров и при стандартном коэффициенте теплопотерь в отапливаемом помещении составляет 25 Вт в час на каждый квадратный метр отапливаемой площади. Габаритные размеры устройства – 89 сантиметров, высота 40 сантиметров и глубина устройства 39 сантиметров. Теплогенераторы нашего производства неоднократно проходили тестовые испытания не только на территории нашей страны, но и в некоторых странах Европы. Принципиальному устройству и их эффективности была дана достаточно высокая оценка. Учитывая небольшие габаритные размеры и высокую эффективность нашего теплогенератора, можно сделать вывод, что данное устройство является прекрасной альтернативой магистральному газу и классическим электрическим системам, предназначенным для отопления или горячего водоснабжения. А сейчас я предлагаю провести тест по нагреву отопительной батареи. Это алюминиевая секция, предназначенная для отопления 10 квадратных метров. И сейчас мы проверим интенсивность нагрева батареи в проточном режиме. Начальная температура батареи сейчас составляет 20 градусов. Температура. Вы можете видеть, как интенсивно, как быстро нагревается радиатор в проточном режиме. Температура первичного контура составляет 84 градуса. Через батарею подается, в проточном режиме подается обычная холодная водопроводная вода. Температура батареи сейчас составляет 46-47 градусов. Итак, друзья, вы видели то же, что видел я. Нагрев вот этого алюминиевого радиатора был достаточно интенсивным, и буквально за пару минут радиатор нагрелся до температуры давайте сейчас проверим: 60-66 градусов. Повторюсь, теплогенератор подается в проточная холодная вода вода в проточном режиме нагревается пропускается через алюминиевый радиатор и уходит в канализацию дорогие друзья на этом я буду завершать свое видео благодарю вас за просмотр до новых встреч всем пока